Здорово, чувачки, с вами я, Страйкич, и это вновь крипипастовые приключения в Майнкрафте. И это по счету уже девятая серия, если я не ошибаюсь. И сегодня у нас произойдет долгожданный момент, то чего я добивался уже несколько серий подряд. Да, кстати, привет, Фред. Сегодня я буду крафтить машину. Если что, движок я уже скрафтил. Вот у меня двигатель. Вот, ресурсы все я потратил. И сейчас... Долгожданный момент. Мы будем крафтить машину. Виллис Джип. Вот он. Вот он прекрасный джипик. Вот он валяется. Офигительный. Просто замечательная машина. Итак. Нам, получается, сейчас нужно поставить ее, собственно. Вот... Что с ней? Итак, друзья, вот, мы вновь продолжаем. И я узнал, в чем причина, в чем была проблема. В общем, когда я нажимал кнопку записи, появлялась красная хрень такая. То есть, когда я выключал запись, она становилась вот такой зеленой обычной. Но сейчас я это исправил, и сейчас, по идее, все должно быть нормально. Так, ну, в общем, вот такая красивая машинка, но она сейчас не поедет, потому что у нас нет топлива. А чтобы скрафтить топливо, я, конечно, не знаю, как это сделать на данный момент. Кстати, да, можно будет в будущем еще гараж для тачки сделать. Почему бы и нет. Так, в целом, в целом, в целом. Надо посмотреть, как крафтится топливо. А, 4 угля и одно железо. Итак, пожалуйста, вот оно топливо. Все, друзья, наконец-то, наконец-то мы это сделали. Уже девятая серия. И я наконец-таки скрафтил машину. Вот она такая прекрасная, замечательная, фантастическая. И сейчас я ее заправлю и можно ехать. Да даже уже сейчас можно приступать к тому, чтобы ехать. Так, только я звуки Майна сразу сделаю потише, потому что машина будет орать. Так, не туда настроим. Поставим потише звуки Майна. Ой, ой, бля, Я вылез из машины. Все, теперь можно поехать. Вот, вот, замечательная тачка. Наконец-то мы можем покататься на ней, потому что я столько бился над тем, чтобы на ней погонять. У нее еще присутствует оружие, но это нужен второй персонаж, чтобы он отстреливался от тех же мобов. То есть по местности можно так покататься. Можно еще забраться на гору. Я думаю, я это сделаю э, днем. Итак, друзья, наступило уже утро, но ну, я бы сказал уже день. И сейчас я нахожусь в горах. И сейчас, собственно, мы покатим на классной тачке. Наконец-таки это произошло, повторюсь я снова. Сейчас немного покатаемся, посмотрим, что у нас в мире есть. Со стороны это выглядит так. Да, это выглядит странновато со стороны, на самом деле. Машина вообще со стороны вот просто летает. Вот. Машина умеет летать. Классно, да? Стоп, что? Она реально летает? Интересно. Так, это, это реально прикольно. Так, я могу спокойно ехать повсюду. Ой. Главное, деревья-то не зацеплять, потому что я могу повредить тачку это не очень прекрасно будет но тихо-тихо-тихо-тихо-тихо давай выезжай братанчик конечно ездить по, по таким говняным горам не очень весело вот здесь есть какая-то местность в принципе по ней можно поехать так не это круто это реально круто ехать на машине так главное в реку то не утонуть в реке вернее не утонуть Машина еще умеет летать, это тоже интересно, однако. То есть, будь со мной еще кто-нибудь второй, мы бы могли спокойно отстреливаться там от мобов, от, да вообще просто от этой пушки стрелять. То есть, вот такая прикольная тема. Кататься. Это реально интересно. Так, и тут я, мы выехали сразу на какую-то новую местность. Это, кстати, интересно очень. Так, а здесь какой-то новый каньон, видим. Так, остановиться, остановиться Так Так, это какое-то новое место, да? Это каньон А, ну это не совсем каньон Ну тут есть пещера Так, ну я примерно помню, что мне надо в ту сторону Чтобы доехать до дома, поэтому ничего страшного нет В том, что я уехал Довольно-таки далеко А здесь, кстати, могут быть ресурсы всякие Почему бы и нет? Да, их правда железо есть. Интересно. Так, ну, железо, естественно, я добуду. Кстати, да, я скрафтил себе алмазную кирку. Я не помню, я в прошлом видео крафтил ее. Или нет. Ну, в общем, теперь у меня есть кирочка. Так, ну в целом, кстати, тут есть и железо, и уголь. Не, нормальная пещерка. Не зря я поехал. Выехал, так сказать. По окрестности покататься новой. Так, главное потом реально не забыть путь домой и доехать благ... благополучно назад. Да, большая пещерка. Так, ну я думаю, то, что я заберу факела и уже пойду отсюда. Походим немножко по окружности здесь новой. Потому что я в основном ходил только у себя вокруг. Нигде в новой местности не бегал. Вот есть какая-то гора. В общем, много чего интересного есть. Так, ну, прикольно, прикольно. Тут ничего не скажешь. Куча разных интересных мест. Да. Но ну, я думаю то, что можно уже возвращаться в принципе домой на машинке. Почему бы и нет? Так, стоп-стоп-стоп-стоп-стоп, я что-то видел? А, это камни мне показалось. Так, я не знаю почему, но я что-то свистеть научился внезапно. Я не знаю, слышно ли это на видео, но я лично слышу это. Так, давайте поедем назад. Так, берем разгончики, погнали. Так, так-так-так-так, главное не провалиться, там в озеро тем более не упасть, потому что машина больше не будет функционировать. Так, давай, поехали. Так, ну я помню то, что мне в, в ту сторону надо ехать. В принципе, если у, я, я увижу большие горы, нет! А, с, что? Ладно, машина жива, это удивительно. Я думал то, что она утонет. Ну хорошо. Мы уже, в принципе... Да, мы уже в той местности, в зоне моего дома. Только мы поехали куда-то не туда Нужно разве... развернуться. Стой. Так, нет Немножко не туда Поехали мы Не, это как бы то место, да А, ну да, это, кстати, то Ну, просто я так не заеду Так, садись Так, не туда сел Так, я надеюсь, я машину не повредил Потому что не очень хотелось бы Я только создал ее Нужно найти место, где я смогу спокойно заехать на гор. Без всяких проблем в целом можно немного так объехать. Да, вот здесь можно проехать. В целом, это, по-моему, то место, где я проезжал. Ну, или, по крайней мере, оно похоже на это место. Так, ну я уже приспособился к управлению этой машины. В целом. Так, давай, давай, давай, давай, ты сможешь. Нет, оно не смогло. А я верю, что сможет. Давай, давай, давай, давай, давай, давай, давай! Ой, ой, ой, ой текстуры-то плохо. Так, давай, давай, давай. Так, тихо, тихо, тихо, тихо, тачка. Ты в порядке. Так, хорошо. Мы забрались прямо на гору. Так, нужно посмотреть, что вообще по машине. Что там с тобой? Так, ну, немного она повредилась, совсем немного, 3%. Так, ну в целом мне главное спуститься. И в целом все. Да. Я уже почти приехал. Думаю, в этой серии можно будет построить для. Этот, э, что со мной опять не так? Можно будет построить в этой серии гараж для машин. Так, становись. Так, все. Отлично. Ну, мы покатались на машинке. Это было реально интересно, прикольно. Исследовали что-то новое. Ну, правда, немного, но все равно. Мы исследовали, это главное. Так, можно сразу на переплавку отправить железо. И... Я не знаю, можно даже для разнообразия новую крипипасту. Да, почему бы и нет. Давайте возьмем... Новую бумажку. А давайте возьмем, на во всякий случай, две. Страйдер. Это же Фред! У Фреда будет брат, Фред! Фред, у тебя будет брат которого я тоже назову Фред Так, это кто? Так, кто здесь? Кто? Ага Фред Вас теперь двое, братаны О да У меня есть друзья Фреды Ох. Да, как я говорил ранее Здесь могут попадаться повторные крипипасты Ну и смайлдог Это что-то явно интересное я думаю, для плохих ребят я построю отдельную клетку. Как бы здесь это уже жилище Фреда будет. Ну, жилище Фреда, потому что тут два Фреда. А -а -а -а. Уже переплавило, серьезно. Так, ладно. Так, в целом, в целом, что? Ну, можно будет построить где-нибудь отдельно еще одну клетку для этих, других Кривипастов. Потому что я уверен, что Смайлдок он не будет доброжелатель ко мне. Если я не ошибаюсь, он действует как Рей. Вот если не ошибаюсь просто. Так, давайте тогда возьмем что? Создадим новую дверь новую и также стеклом сделаем. Точно. Можно точняк. Я придумал. Второй этап... Ой, этот... нижний подвал. Я же его тогда начинал строить. Можно его обустроить как раз таки под эту тему. Фух, блин, наконец-таки я построил эту клетку для мобов. Я подустал, на самом деле, все это делать. Вот, сейчас я вам вкратце покажу, вот, как это все выглядит. Вот. Она похожа на ту, что находится наверху, только здесь, ну, более похожа на камеру какую-то, вот. Здесь можно вот так входить в дверку, вот. Здесь находится существо. Только я боюсь, что Смайлдог тоже выберется на свободу и даст мне люлей, потому что, если я не ошибаюсь, он действует как рейк. Смайлдог? Ты ли это? Что с тобой не так? Почему ты... Почему ты добрый? Оно меня бьет, падла. Ну, хорошо, что он выбраться хотя бы не может, как Рейк тот же. Ну, падла, блин. Ну, хорошо. Сиди здесь, все, ты наказан. Так, ну, Смайлдог хотя бы, как бы... От него есть шанс выжить. Это радует. Безусловно, так. Ну, в целом... Все мои планы, которые я хотел сегодня реализовать, реализовались даже те, которые я не запланировал. В целом это хорошо. Давайте спустимся к смайлдуга то он реально обидится. Ну и думаю, то, что на этом мы пока что с вами остановимся. С вами был Страйкич. Если вам понравилось это видео, то можете поставить лайк или дизлайк, если не понравилось. Также можете подписаться на мой канал. Мне будет, безусловно, приятно. И это будет давать мне дополнительную мотивацию на то, чтобы я продолжал снимать видеоролики. Ну что ж, всем удачи и всем